спать плевых ложись с ним рядом что он спать хочет что ты его будешь будить сейчас все в огнимку спать будем так теперь Не отпускаем. Да уж да. Неудобно я мы с тобой. Неудобно. И а уже себя там помыл и все засыпаешь как да, яркого света, чем глаз слипается на Закрываем глазки. Что, яркий свет, наверное, да? Яркий свет. Ну, хорошо, не буду больше. Оставай, оставляем. Все, давай спать. Тут у тебя уже глазки слезятся. Наверное, яркий свет, да? Давай я выключу эту вспышку. Все, будем спать дальше. Все, всем спокойной ночи. Подписываемся на канал. На канал Чаки Трампи. Чаки Трампе канал о зверятах, о ребятах и зверятах, о кроликах, котятах, о животных разных. До новых встреч!